Всех приветствую на моем канале, я Ивану Мизмат и сегодня я буду обозревать вот эту монету биметаллическую, это Министерство внутренних дел Российской Федерации, выпущена данная монета в 2002 году, номинал у нее 10 рублей, выпущена Московским монетным двором, тиражом 5 миллионов штук. То есть, сплав у него бометал, кольцо, латунь, диск, мельхор. Толщина 2,2 мм, диаметр 27 мм, вес 8,4 грамма. И гурт у нас рифленый с надписью 10 рублей, звездочка, 10 рублей. Что-то не фокусируется камера, вот, все сфокусировалось. 10 рублей. Ну и там, опять же, 10 рублей, звездочка. Цена данной монеты, которая была в обращении 250 рублей, которая не была в обращении 1000 рублей. Ну Как вы видите, она у меня довольно в хорошем качестве. То есть она у меня отдает светом даже. Вон какая хорошая, блестящая. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Иван Нумизмат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. До новых встреч.